Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. И сегодня речь у нас пойдет о тактических ручках, кистениях и прочих многоцелевых предметах хозяйственно-бытового назначения. Поехали! Как вы знаете, я читаю все комментарии и по мере осведомленности стараюсь закрывать все дискуссионные вопросы, несмотря на то, что количество комментариев на ютубе это двигатель прогресса. Ну Просто мне лично важнее просветить зрителя, нежели паразитировать на хайповой теме. Поэтому сегодня я закрою те вопросы, которые вы, братцы, наплодили в треде про кастеты и телескопички, ну, хотя бы просто потому, чтобы следующее поколение нажиманов не озадачивалось долгими поисками ответов на свои наболевшие темы. Вот где не обозначить тему про кастеты, первым же комментом в обсуждениях спрашивают, а чё у нас насчёт кистений. Несмотря на то, что закон об оружии тем же пунктом что и кастеты ставит четкий и однозначный ответ на этот вопрос. дорогие друзья, прежде чем начать драку, давайте договоримся о терминах. В классическом понимании кистень это контактное ударное оружие с боевой частью в виде сосредоточенной массы соединенной с рукоятью подвесом. Поскольку для кистения принципиально важно наличие рукояти, то ближайший родственник его это волчатка, всем хорошо известная, мирный инструмент хозяйственного воспитательного назначения. В отличие от оружия ударно-раздробляющего действия, волчатка без утяжелителя служит для нанесения легкой степени повреждений на непродолжительный период и не позволяет нанести увечий, опасных для жизни, то есть практически спецсредства. Ну, практически. И именно поэтому волчатки без утяжелителей являются свободными к обороту и их предназначение может быть продиктовано разве что специализацией магазина, в котором вы его приобретаете. Они могут быть вам представлены как э, атрибут казачьего обмудирования, лучший подарок мужчине, средства для укрепления семьи, самообороны и даже контроля крупногабаритных собак на прогулке типа Алабаев. В общем, э, волчатка без утяжелителей – это такой Огражданинный а кистень, не имеющий ограничений наоборот. Оборот же кистеней в классическом понимании этого изделия в России полностью запрещен. В формате разговора про кистени отдельно стоит упомянуть такое понятие как «гасила». А, кто не знает, это принципиально тот же самый кистень, только лишенный рукояти. А под понятие «гасила» легко подходит упомянутый в комментариях обезьяний кулак всевозможные мешочки для хранения дроби и прочие предметы народного творчества, ну при желании, очень большом, туда же подойдет и батарейка, завернутая в носок. Дело в том, что «гасила», как термин, ни прямо, ни косвенно не оговорен ГОСТом «холодное оружие» терминное определение. Суть «гасила» она примерно та же, что и у кистения. Однако, в сухом протокольном языке, Обязательное требование к рукояти все-таки расставляет эти два предмета по разные стороны баррикад. Если кистень — это, очевидно, скорее вот оружие, ударно-раздробляющее, но все-таки оружие, то гасило, ну, очевидно, скорее средство активной самообороны. Естественно, мы сейчас не говорим об исторических корнях Средневековья и ископаемые уже с шипами здоровенными к теме не относятся. Мы говорим про современные изделия хозяйственно-бытового назначения, сходные с боевыми аналогами лишь по принципу, а ни в коем случае не по сокрушительности единичного воздействия на предполагаемого противника. Э, все эти кистения и гасила, во-первых, если и имеют утолщение на боевой части, то оно, как правило, косметическое и незначительное. Во-вторых, чтобы подобное изделие могло стать, ну, хоть как-то напоминающим оружие, к его владельцу возникают повышенные требования по части его физической и тактической подготовки. И в-третьих, как правило, у этих изделий есть приоритетная функция, которая затмевает дополнительные опции. Наверное, самый яркий пример подобного изделия, у которого приоритетная функция затмевает побочную, это тактическая ручка. Я, конечно, и ежу понятно, что в руках умелого человека мирная ручка моментально превратится в кубатан сокрушительной силы, и он с ней наведет шороху «Будь здоров!». Однако, в первую очередь, это все-таки легальный пишущий инструмент. Да это же равиоли. Ну это же пельмени. Да, но все-таки равиоли. Но вначале они пельмени, а уж потом все остальное. Это же пельмени, Михаил. Кстати, в магазине ⁇ Солдат удачи ⁇ можно подобрать себе качественный пишущий инструмент, а промокод BTV1 даст вам 5% скидочки. Также давление приоритетной функции над всеми побочными ярко прослеживается на примере так называемых тычковых ножей, основное предназначение которых, если вы не знали, это удобное разделывание и свеживание тушки выми движениями. К сожалению образ вот этого мирного ножа у нас неотъемлемо связался с образом вот такого криминального инструмента затыкивания супостата, за что мы должны поблагодарить отечественный и зарубежный кинематограф. Однако, от всех поползновений в свою сторону эти ножи на 100% защищены ГОСТом ножи разделочные и шкуросъемные, и все вот эти вот маленькие ножички с длиной клинка до 7 см, вплоть до момента их, так скажем, общественно порицаемого применения является ножами вполне конкретного мирного хозяйственного бытового назначения. То же самое, в принципе, касается и фонарей, выполненных в форм-факторе дубинок. С той лишь разницей, что форм-фактор дубины, как правило, давлеет над функцией фонаря. И поэтому оборот подобного рода изделий на территории Российской Федерации негласно ограничен. Вот, чтобы было максимально понятно, Недостаточно в зонтик воткнуть гелиевый стержень, чтобы он стал пишущим инструментом. И недостаточно к кастету присобачить клинок от хозяйственного бытового ножа, для того, чтобы он перестал быть запрещенным к обороту на территории Российской Федерации. Будьте, пожалуйста, реалистами и при оценке любого сомнительного изделия обращайте внимание не только на его номинальное предназначение, но и на потенциал. Потому что потенциал изделия в вашей трактовке и в трактовке господина полицейского, скорее всего, будет отличаться. Вы уверены, что вы на словах способны доказать, что господин полицейский не прав? И Не забывайте, пожалуйста, что в руках дурака любой мирный предмет можно натворить такого шороху, от которого ну, с законодательными ограничениями никак не застрахуешься. Отдельным дебилам даже не нужна тактическая ручка. Они он шариково исправляются. Поэтому все многоцелевые предметы, в которых профильная функция не конфликтует с дополнительными опциями, в первую очередь оцениваются по факту применения. Ну, потом, если очень сильно не повезет, то еще и экспертизой. И далее, по сути, уже будет абсолютно неважно, у вас было холодное оружие или какой-то предмет выступил в качестве ХО. Последствия будут в равной степени тяжелые. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем положить что-то сомнительное на карман. Берегите себя. До новых встреч.